Друзья, привет! С вами Юрий Павлов. И сегодня я хочу вам рассказать, как можно более эффективнее работать на аукционах по банкротству. Бывало ли у вас такое, что вы уже знаете про аукционы, знаете где есть объекты, ну и многое другое, но дело не движется. На самом деле, я вам предлагаю рассмотреть такой вариант. Попробуйте создать свою команду. То есть но ну, есть поговорка, один в поле не воин. По сути, как бы командой вам идти будет легче. Как создать, я вас научу. И думаю при определенном энтузиазме у вас все это получится самостоятельно. Смотрите, для чего вам может понадобиться команды? Первое. В команде у вас будут ваши друзья, товарищи, да, коллеги. Вы будете делать каждый свою роль. То есть вам не нужно будет и продавать, и искать объекты, и искать инвесторов, и участвовать на аукционах. То есть все будет равномерно разделено между всеми участниками. Второй момент. У вас будет повышенная мотивация. От вашего результата зависит результат ваших коллег. Ну и наоборот. То есть вы как команда, соответственно, будете вперед идти. Следующий момент, который важно отметить. Иногда люди все-таки выходят на торги самостоятельно или с одним партнером и как правило из того опыта, который я знаю, у них получается одна сделка в месяц или одна сделка в два месяца. Команда из пяти человек, когда вы ее соберете сами, когда вы отладите работу, может вести одновременно до 20 клиентов, то есть обороты совершенно другие. Теперь отрицательные стороны. Команда это хорошо, но прибыль, она тоже как бы уже получается не ваша. Она делится равномерно между всеми участниками команды. Здесь важно, что нет роли, которая доминировала бы над другими. То есть, кто-то ищет объекты, это такая же важная роль, как и искать инвесторов. Проверять объекты, такая же важная роль, как и участие в торгах и так далее. То есть, прибыль делится равномерно. И как заключение, что хочу сказать по командной работе. Команда состоит, ну на нашем примере скажу, из пяти человек. Я вам сейчас объясню, кто это за люди, чем они занимаются, а вы подумайте, кого вы можете набрать в свою команду. И по шагам расскажу, как самостоятельно выстроить, от иллюзии к успеху, как говорится, эффективную свою личную команду по участию в аукционах. Переходите к следующему видео. Дальше будет еще больше интересной информации. Сейчас лайкайте, подписывайтесь на наш канал, ну и можете показать в своей будущей команде это видео. Возможно, и других заинтересует. Жду вас.